Здравствуйте! Меня зовут Елена и вы на моем канале о вязании. Сегодня я вам хочу рассказать об очень хорошей нашей российской пряже. Производство Троицк. Пряжа называется Лана Грасса Классик. Эта пряжа очень мягкая, нежная, большая палитра цветов. В этой пряже состав 25 мериносовой шерсти и 75 акрила супер софт граммах 300 метров вот такая пряжа из этой эту пряжу я уже испытала я из нее связала уже две вещи я связала кофточку но у меня сейчас, сейчас ее нет в наличии и связала бактус вот такой бактус я себе для себя связала я его уже носила всю зиму стирала уже три раза за Почти 4 месяца пряжа показала себя очень хорошо. Она немножко распушилась, но не закаталась. Вот посмотрите, вся она чистенькая. Пряжа очень мягкая. Подойдет для любого вязания. И детского вязания, и для взрослого вязания. Можно вязать и кофты, и шапки. И вот как у меня бактус. Держит все рисунки очень хорошо. И хорошо выглядит здесь и лицевая гладь и вот такие вот ажурные узоры тоже очень хорошо их видно ровненько все выкладывается вот посмотрите и также и с изнаночной стороны все тоже получается ровненько и аккуратно если эта пряжа вам покажется немножко тонковатая 300 метров в 100 граммах в этой же Лана Грасса еще выпустила вот такую пряжу, называется медиум. В этой пряже состав точно такой же, как и в предыдущей. 25 мериносовой шерсти и 75 акрил суперсофт. Но здесь у нас в 100 граммах 170 метров. Эта пряжа более толстая. Вот даже если мы так сравним с вами ниточки, она в два раза толще, чем Первую, которую я вам показывала. Пряжа также очень мягкая, очень нежная. Рисунки с нее вяжутся все очень красивые. Наша троицкая фабрика сейчас делает вот такую пряжу на новом оборудовании итальянского производства. И пряжа, вот ее даже видно, что она очень хорошего качества. Покупайте такую пряжу, вяжите красивые вещи. До свидания.